Техника рисования сухая кисть, бумага, обзор. Привет, друзья! С вами Татьяна Артыкова и проект «Рисуем вместе». И это у нас очередной обзор материалов. Какая же бумага лучше всего подходит для рисования в технике сухая кисть? Первый вариант акварельной бумаги мы с вами уже разобрали. То есть это вот такая, это белая бумага типа скорлупа. Почему так она называется? Я думаю, вы уже обратили внимание, что фактурка у нее напоминает яичную скорлупу. И мы с вами уже рисовали. Здесь смотрели, как идет, что добиться на этой бумаге очень хорошо, переходов различных, ластик хорошо работает, ну и так далее. То есть однозначно вот эта акварельная бумага, не обязательно именно этой фирмы, это может быть просто листы акварельной бумаги, которые так и называется Скарлупа. Есть еще вариант типа бум, тип бумаги, лен или либо холст. Для новичков легче всего начинать именно с васкорлупы. Далее вы приспособитесь к этому и, возможно, выберете лен или холст. Тоже дает очень интересную фактурку. А, ну, на, об этом я также буду ра рассказывать в последующих своих видео -уроках. Сейчас пока вот такой легкий обзорчик всего, что ну, у меня есть в данном случае под рукой. Вот второй тип акварельной бумаги. А, здесь как раз таки, да, идет у нас под скорло, под лен скорее всего, и еще имеет такой желтоватый оттенок. Вообще на желтоватой бумаге я рекомендую работать больше а, в, а, не черно-белом варианте, а уже а, в коричневой тональности. Но сейчас пока обзор у нас просто бумаги, поэтому я сейчас покажу вам как же какая же фактурка то есть я думаю мы сейчас с вами увидим воочию какая фактура данного типа бумаги кстати друзья ставьте пожалуйста лайки если тема рисования вам интересна, особенно если тема рисования сухой кистью ну вот видите благодаря тому что вот мы мягко прошлись у нас сразу проявилась вот такая фактурка иногда бывает это очень интересно опять-таки по тому как работать в технике под сепию, то есть это уже коричневая краска, я сделаю обзор попозже. Сейчас о фактуре бумаги. Итак, второй вариант. Это вот такая у нас белая роза. Угу. Замечательно. Тоже подходит. Следующая. Это вот такая у нас розовый сад. Тоже имеет. А, Ага, а вот здесь фактурка еще более тонкая. Это уже у нас лен. Была, видимо, до этого был холст. Ну, возможно, я и ошибаюсь. Давайте сейчас сопоставим. Вот. Так, сейчас попробуем сопоставить. Возможно, они даже и одинаковые. Но вы сразу тоже видите, что по цвету отличается. Это не белая. Ага, да, это практически одинаково, наверное, скорее всего, это лен. Угу. Окей, хорошо, то есть и такая бумага нам подойдет, и такая. В принципе, может подойти любая акварельная бумага. Вот у меня сейчас есть еще вот такая бумага, Сонет, альбом для акварели. Давайте сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Так, вот, смотрите, какая фактура. Тоже интересно напомню что в принципе может подойти любая акварельная бумага потому что акварельная бумага имеет фактуру у одного типа акварельной бумаги фактура мелкая у другой средняя у третьей крупная когда мы можно также использовать различные варианты той или иной бумаги в зависимости от вашей задачи. Скажем, если вы создаете детский портрет, портрет девушки, ну то есть молодых людей, то лучше, конечно, брать все-таки, наверное, более мелкую факторку, более крупную. Вот еще крупнее, чем это, это вот обычная акварельная бумага, которая продается в каждом канцелярском магазине, это типа торшон. Она имеет крупную фактуру. Вот можно будет также крупную использовать для, скажем, портретов мужских. То есть тоже одобряем эту бумагу. Кстати, мы одобряем по нескольким моментам. Нам важно не только как ложится краска, но и как работает пластик давайте посмотрим как у нас ну вот в принципе ластик работает здесь хорошо тоже видите снимает но может быть не так тщательно вот здесь где-то есть вот такие просветы хотя в принципе можно и так посмотрим разные типы то есть на одной бумаге ластик очень хорошо снимает на другой сложнее вот но как говорится Пробуем разные варианты, если у вас нет подходящей бумаги или той бумаги, которой я рекомендую, ничего страшного, используем, пробуем все. Чем больше вы экспериментируете, тем больше у вас будет понимание, что и как, что вам нужно. Я решила вам показать, как же можно работать на пастельной бумаге. Я думаю, что многие из вас часто видели вот такой альбомчик в продаже. И она имеет разные цвета. Понятно, что на темном цвете будет довольно-таки сложно что-то увидеть. Поэтому можно использовать... Здесь есть и белые листы, и какие-то там среднего тона вот бежевого то есть в принципе вот на бежевом тоне цвете на белом я думаю что можно работать давайте сейчас посмотрим угу. вот здесь фактурка уже помельче угу. Пробуйте также, посмотрите, что у вас есть в наличии и тоже, что нам дает вот эта акварельная бумага. То есть пастельная. В принципе, то же самое, что и акварельная бумага. Есть прозрачность с одной стороны, с другой стороны ластик хорошо слушается. Пробуем, тренируемся, двигаем разными. То есть работаем ластиком как одной стороны, так и другой. Учимся э, понимать, как же себя ведет пластик ну, разный ластик понятно что ведет по-разному об этом смотрите в предыдущем ролике пожалуйста напишите кто со мной все это выполняет и напишите насколько вам полезны мои уроки Стоит мне дальше продолжать или нет, от вас очень многое зависит. Так, я решила также попробовать еще и обычную пищу бумагу. То есть, то есть, а Вот у меня еще другой тип пастельной бумаги, но я думаю, что тот же самый принцип будет. То есть вы уже поняли, чем более фактурная бумага, тем будет, уже, будет ложиться краска очень и очень хорошо. Так, сейчас один момент. Посмотрю, где-то я приготовила э, листы пищи и бумаги. Так, давайте посмотрим вот на обычной бумаге. Это вот обычная, самый самая обыкновенная пища и бумага. Что у нас здесь получается? Вот смотрите, здесь уже начинают проявляться какие-то... Вот волосочки от а, кисточки. То есть она очень гладкая, на гладкой поверхности. Вот МНО проявляет именно все какие-то зазоры, то есть какой вывод мы можем сделать, что в принципе можно работать и даже на обычной пищей бумаги, но может быть будет немножечко сложнее сохранить чистоту, потому что а, будут проявляться все какие-то нюансы, какие-то изломы на бумаге и так далее. И вот... Какие-то даже жирные пятнышки могут появиться. Давайте посмотрим. Вот, и просто для примера можем сопоставить, что у нас получилось на акварельной бумаге. Ну, вот на акварельной, вот такой такая фактурка на обычный, вот такая фактурка, попробуйте сделать на обычном э, альбоме рисовальном альбоме, альбоме для рисования, напишите, что у вас получилось, получилось ли добиться прозрачности, и уже в принципе можете немножечко тренироваться на этих листочках создавать какие-то формы, то есть то ли такие вот округлые движения, попробуйте потренировать свою руку в одном направлении, в другом направлении. Кстати, я также подготовила еще бумагу вот такую, то есть это вот самые обычные для рисования. Так, сейчас посмотрим, что у нас здесь. Ну вот, в принципе, а это для рисования тоже какая-то фактурка. То есть делаем выводы, что возможности сейчас шикарные для начинающих, так как... В принципе, качество материала довольно-таки хорошее. Смотрите, здесь тоже есть такая интересная фактурка, хотя это обычный, обычный альбом да, для рисования, для Питерский секрет, Петербургские тайны, премиум, хотя тоже премиум. В целом, в целом все возможно, рисуем практически на любом или наверное да скорее всего здесь у меня лист оказался совершенно другой не из этого альбома случайно вот а вот он альбомный листик уже да сейчас посмотрим что здесь вот здесь уже фактурки практически нет ага. Но благо, что у меня кисточка хорошо подготовлена, уже растерта. Если вы начнете делать неплохо подготовленные кисти, то может получиться немножечко грязь. Ну что ж, друзья, я думаю, что на этом об бумаге достаточно информации. Вы пробуйте свою, какая у вас есть. Попробуйте разные варианты. Обязательно напишите в комментариях ниже, что у вас получилось. И, и, может быть, вы что-то открыли новое, чего у меня нет, какую-то интересную бумагу, напишите обязательно, я буду вам очень и очень благодарна. Если вам интересно более глубокое погружение в технику рисования с лухой кистью, в изучение рисования портретов, черно-белом варианте, в коричнево-цветном, то переходите по ссылочке в правом верхнем углу или по данным видео. И знакомьтесь уже с глубоким погружением, с глубоким изучением рисования портретов. Ну что ж, друзья, на этом все. С вами Татьяна Артыкова и до новой встречи. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы это еще не сделали.